Всем привет, с вами Артур и сегодня у меня в ремонте Porsche 911 Turbo S. Ремонт кузова. Машина была разобрана хозяином. Ремонт начну с задней части машины. Менять буду полностью весь зад. На этой машине днище сделано из алюминия, а пороги и задние крылья из стали. Для проварки внутренних усилителей вырезаю окна. Задняя часть удалена. Теперь подготовлю донорский кусок стыковки. Итак, донорский кусок готов к сварке. Теперь подготовлю днище машины. Ну что, стыкуем. Проверил все зазоры. Все, гуд. Могу сваривать. Свариваю. Прочности сварочные швы усиливаю еще дополнительный металлом. Итак, пороги и задние крылья проварены, теперь начинаю склепывать алюминий. Места соединений промазываю кузовным клеем. Заклепки нержавейка 6 мм. Не весь заклепал, некоторые места провариваю. Сварочные швы заливаю оловом. Нище покрываю грунтом с цинком и затем замазываю герметиком. Задняя часть сделана, теперь приступаю к переду. Здесь тоже будет полностью замена лонжеронов. Передняя часть на 90% сделана из алюминия, поэтому стоит все на заклепках. Там где металл буду сверлить. Удаляю лонжероны. Маджирончики кирдык. Теперь зачищаю остатки герметика и заклепок. Донорский кусок стыковочки. Итак, стыковки передней части я готов. Промазываю соединение клеем кузовным и приклепываю, а где металл завариваю. Анжироны прикручиваю к подрамнику, выставляю по высоте в размер и затем варю клепаю. Итак, передняя часть машины приклепана, приварена, приклеена. Швы обрабатываю герметиком. Затем внутреннюю часть я покрашу. Устанавливаю подвеску и все детали переда. Правое крыло имеет трещинку, завариваю ее. Передок собран, теперь соберу заднюю часть. Работа с металлом закончена и моя работа тоже. Отдаю машину владельцу, на эту работу ушло 100 часов. У меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!